Hey, всем привет, ребят! С вами Тимур Лайп. И сегодня мы с вами поиграем в игрушку под названием Hotel Приморс". Я не знаю, что это такое. Думаю, вам понравится игрушка. Так, давайте нажимаем Play Game. Окей, нас встречает сразу же картинка, типа, сейчас. Сегодня у нас суббота, или воскресенье, я вообще-то не помню. Октябрь 2... 2 октября. Так, это было 2-3 часа ночи. <связать> я услышал какие-то выстрелы в отель, что-то там и прочее. Короче... <связать> вот это вот... Вот сейчас ударило прям в ухо, прям вот правое и влевое. Нифига себе. О. Ага, я могу... О окей. Все. Это, это хорошая игра. <связать> при этом. Да. Так. Что ты хотел сейчас сказать? Ах, да. Короче, я вернулся наконец с твоими новыми, новыми видеороликами. Так что жди. Скоро будет еще два новых видеоролика. Так, сегодня на... А, ну, старая запись, короче, записка. Апрель третье число. Или давай, 8. Кажется, 8. Э, Хелен забеременела. Я об этом даже не планировал. Я... Угу, угу. Я буду любить до конца. Ну, грубо говоря, то, что он будет любить её, его, то есть ребенка, и ее до последнего. Я люблю. Угу. Я, мы, думаю, скоро поженимся. Ны -ны -ны -ны. Наши жизни и прочее. Короче, объединим нашу жизнь и будем жить вместе. Вау. А слушай-ка, так, знаешь, что напоминает? Вот кто знает игрушку 5, там тоже самое было. Эй, дверь закрыта, не открывается и не подается. Ты мы так ходим. Нифига себе мы слоны. Ну, кстати, мы не видим ног нашего главного персонажа и рук тоже почему-то. Ну, не знаю, может, этот. Сам автор не захотел этого делать, либо были затруднения с этим. Ну, ладно. Не суть разница, вы должны просто играть и наслаждаться. Так, а теперь у меня главный вопрос. Куда мне надо идти? Мне надо просто идти вперед. Нет, там все по-прежнему. Просто так смотрю на задний фон. Вот знаешь, что? Вот сразу говорю, просто вот за две секунды YouTube, прям перед началом. Когда ты видишь в конце то, что мигает свет, и в конце что-то там лежит, или что-то, может, там кто-то есть, вот сразу не хочется идти. И это потолки такие. да. Дедушка Ленин отдыхает. Блин, он так ходит прям, ссыканно прям. Так... Да, вот цвет мигает, тут. Вот, о... Во вообще не нравится. Хоп. Так, я не знаю, что с этим случилось. Так, эм... <связать> <связать> <связать> мы, мы как-то мы, ж... мы, поженились и теперь мы будем жить вместе навсегда. Но это не типа, Но ну, она этого не хочет, так ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты. -ты, -ты. Но они захотели закоронить. Ёб твою мать! Ой, ты, блять, ну зачем ты так делаешь, господи? Вот прям вот я сижу и ты, ты за что, почему? Ого, Tyranny, блять, давайте не будем так. Классная записка, конечно, но она меня не впечатляет. Так, дальше что делать? Эй, выпустите меня, пожалуйста. Записки не трогаются. Шкафчики не открываются. Ну, может быть, конечно, наш шкаф. Но это уже будет серия фантастики. Чего? А как это? Ой, а что за дым? Видишь? Ой-ой, не нравится. <связь> не надо, не надо, не надо. Ой, ой, что делал? Что такое? Свет в конце туннеля! Ой, не нравится мне эти твари. Прям вообще не нравятся. Так. Я вижу за... не не не не не В жопу, в жопу, в жопу, в жопу. Записка. Я, Я не один. Я что-то... Я здесь нахожусь в полной темноте. Это... Найт. Почему не может заткнуться? Блин, заткнись. Просто заткнись, Хелен. Ты где? Это, как понимаю, Хелен, ты его жена. <связать> <связать> Что такое? Ч ⁇ такое? Ой-ой-ой. Вот не, не нравится мне эта такая тварь. Прям вообще не нравится. А, это еще кто был? Это чуть даже не понял. Это было похоже больше на мотылька. Ага, шутки про мотыльков. Давайте, доводите. А, это записка так мигает. О, ключик я вижу. Ключик, ключик, ключик. Ч, че, че за. чё за. А, это стены? Окей. ой ой Я думаю, нам в эту дверь, потому что. Вс, захожу. Давай, открывай. Ой, давайте не будь, давайте не будь, мне после проклятия на были уже ничего не трогает. Вообще. Мне нужна помощь, но я что-то там, я не могу из этого спать. Что я не знаю, угу. Короче, я просто потерял. Мне нужна Хелен. Его, короче, жена. Hello. Можно дверь закрыть? Потому что они как-то не уютно, когда. Извините. Выдвигается кровать, и потом за ней. Выдвигается, извините, блядь, колыбельная коляска. Офигеть. Чего? Ладно, давай забьем. Так, что у нас тут? Блин, ну тут реально тут как будто, знаешь. Года... Что за лицо? Смотри. Хоп, лицо. Здорово. О, лицо здорово. Блин, знаешь, я помню в каждом ужастике, запомните, не надо смотреть на потолки. Это страшно и ужасно. и Это прям вот запрещено делать. Hello? I'm coming for you. Я иду за тобой. Давай не будем. Ой-ой-ой, <Слышко> ой-ой-ой!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 пожалуйста кстати я может потом в конце расскажу дом у меня просто квартиры было 6 дом 6 квартира 6 и пожарка папина 6 так что что делаешь блять... иди Мэгбэй, Шерли Бэхэн. Спасибо тебе за этот прекрасный жестик, который довел меня до испуга, до посинения всего тела. I'm loving memory of t Back. Ой, это его любимое, может быть, похоже больше на мышь? Или на хрюшку? Не знаю. Это похоже на больше... Ты идиот! Ты идиот! У меня есть Господи, зачем так делать? Зачем? У меня вся жизнь сейчас перенеслась перед глазами. Не-не-не, все, все. Спасибо всем за внимание, кто смотрел, всем спасибо. Всем удачи, пока-пока, а я пойду пока откачиваться. Итак, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, И нажимай на колокольчик. Всем удачи и пока-пока.